Всем привет! Вы на канале Drops Easy и сегодня рассмотрим такую компанию как Insign Finance. Insign Finance это инвестиционная компания, которая не просто предлагает нам покупать тотины и получать проценты, а также занимается Yield Farming и многим другим. Но сначала давайте немного узнаем, кто это такие. Inside Finance – большой опыт в бизнесах, бизнес-инвестициях и инвестициях в недвижимость. На протяжении многих лет она развивает благосостояние инвесторов, успешно определяя наиболее прибыльные инвестиции в бизнес и недвижимость. Многие люди не знают, куда инвестировать, финансы не изучают в школах, и люди всего этого не понимают что прибыль получается при покупке актива, а не при его продаже. И данная компания знает, как рынок работает и получает прибыль, покупая актив. Например, куда инвестирует компания? Это венчурный капитал, физические активы, недвижимость и цифровые активы. Компания держит долю в прибыльном бизнесе и продолжает инвестировать в такие прибыльные предприятия. Также они держат доходную недвижимость и также покупают их дешевле и переворачиваем для дохода прибыли. И криптохолдинг, выращивание пола ликвидности, холдинг NFT, пассивные инвестиции и многое другое. Уже сейчас можно перейти и зарегистрироваться, чтобы начинать проводить свой yield farming, что он нам даст он даст нам минимум 13% бонуса PA, плюс и MC из пула вознаграждения за прибыль. Выбирать между планами депозита USDT на 3 месяца, 1 год или 2 года. Криптовалютные кошельки и Payer поддерживаются для ввода и вывода средств. И депозитный бонус пятиуровневая уровневая реферальная система. Также давайте немного посмотрим на саму экономику данного проекта как она устроена, Здесь нам сразу дают смарт, адрес смарт-контракта, имя токена INSI. Построено все это на Binance Smart Chain BIP20. Общее предложение составляет Total Supply 1 миллиард токенов. И текущий тираж составляет всего 25 миллионов 237 тысяч 31 токен. 51% это полуликвидности. 30% это идет в инвестиции в бизнес, 12% выделено на команду, 4% на маркетинг и юридический отдел выделено 2% и на все остальное выделено 1% всех токенов. Также компания опубликовала у себя на сайте Light LightPaper, с которым мы должны ознакомиться каждый и изучить всю техническую часть, прежде чем делать свои выводы. Это обзор не является финансовой рекомендацией, а просто показывает наглядно данный проект. На этом и обзор закончен. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.